Говорящий атлас для малышей. Этот необычный атлас станет первым учителем географии для вашего ребенка. На его страницах есть карты всех материков. А еще в атласе можно послушать голоса животных, мелодии разных стран и звуки со всего мира. Для этого нужно взять карточку, вставить ее в устройство. И нажать на любую кнопочку. Гармонь. Волк. Балалайка. Заготовка леса. Карточки двусторонние. Панда Павлин.